Как говорит старая восточная мудрость Если человек хочет утонуть Он все равно утонет Сколько его не спасает Или если человек хочет улететь в космос Он все равно туда улетит Сколько его не останавливает а, Я ее только что придумал Эту мудрость И вот по какому поводу Я вам расскажу одну очень печальную историю Но с очень хорошим и позитивным концом Так что это я думаю вас порадует Есть один парень Который прилетел сюда, в Испанию У него псориаз был И он, вот его уже долго лечит И я с ним поговорил В принципе, я сказал, что есть возможность попробовать почиститься На что он сказал, не-не, врач, там у меня врач, он такой, он грамотный Он вот мне помогает во всем мире. Вообще, ты не знаешь, это болезнь неизлечима Но ты с этим не сталкивался И когда мне говорят о неизлечимости какой-то болезни Это, как правило, псориаз, гипертония сахарный диабет и прочее я всегда грущу <laughs> очень грущу, потому что я знаю ну, сотни людей, которые избавились от этих неизлечимых болезней, просто попробовал почиститься но э, убедить человека невозможно и это напоминает мне одну старую тоже байку про то, как странник поймал птичку, давайте я вам ее расскажу она вам тоже пригодится поймал птичку и Думает, ну что с ней делать, съесть маленькая, отпустить, жалко, уже поймал. И тут птичка ему говорит, отпусти меня, я дам тебе три совета, благодаря которым ты станешь самым богатым и счастливым человеком на земле. Ну, странник был опытный, он говорит, ну да, да, знаю я эти ваши истории. Меня не обманешь. Она говорит, да я, собственно, не собираюсь себя обманывать. Вопрос в том, во что ты веришь. А ведь ты сам выбираешь, во что верить. А, и потом я тебе дам первый совет, еще будучи у тебя в руке. Второй совет я тебе дам, сидя перед тобой на ветке. И только третий совет я тебе дам с вершины холма. Как же я тебя обманул? И странник подумал, он, действительно, как же она сможет меня обмануть? Плохой совет будет, не отпущу. Говорит, ладно, давай свой совет. И птичка говорит, первый совет, никогда не жалей об утраченном. И тут странник задумался, а ведь действительно... Сколько в жизни тратил он времени на то, чтобы жалеть о потерянных деньгах, о потерянных отношениях с людьми, о чем-то то, что вернуть нельзя. А он об этом жалел и тратил, тратил на это свое время. И, в принципе, если бы это он не тратил, он был бы счастлив. И он говорит, ну да, это хороший совет. И он отпустил птичку, посадил перед собой на ветку, говорит, давай свой второй совет. И птичка сказала, никогда не доверяй непроверенной информации. И странник снова задумался, ну если сколько раз меня обманывали благодаря тому, что я поверил просто на слово людям. Хотя я мог это проверить. И сколько раз я шел в ненужном направлении, и сколько раз я делал ненужные вещи, просто не проверил информацию, которую мне дали. Думает, да, это очень хороший совет птичка. Ладно, отпускаю тебя. Птичка взлетела на вершину холма и кричит ему, я проглотила самый большой бриллиант на свете. Если бы ты меня не отпустил, ты бы уже сейчас был бы самым богатым и самым счастливым человеком. На что странник ну, начал кричать, биться головой об стену, посыпать голову пеплом, рвать на себе волосы. Переживал, короче, долго-долго. В конце концов, да, обманула ты меня все-таки, птичка. И тут он вспомнил, говорит, но ты мне дала два хороших совета а я обещала три. Дай третий совет. На что птичка ему сказала, он тебе не пригодится. Ты даже первыми двумя не воспользовался. Ты пожалел об утраченном, и ты поверил в информацию, которую не проверил. Как я, такая маленькая, могла проглотить самый большой бриллиант на свете? Подумай сам, хотя бы подумать надо было. Ты глуп, тебе не поможет третий совет. И улетела. Так вот, э -э relaxing. когда у нас рождаются стереотипы по поводу того, что что-то есть неизлечимое, и мы даже не пробуем, то мы не используем первые два совета. И я вам сейчас покажу то, что случилось вот буквально пару дней назад. Ту историю, которую я попросил, чтобы люди рассказали. Как раз о псориазе. Так, у нас тут за завтраками всплывают такие интересные истории. Да. Оказывается, вот у Валеры был псориаз. Псориаз люди... травм. Люди... Вот все, все. все тело было в псориазе. И увеличился он ну, по месяцам, вообще все время больше и больше. Рук, руки, ноги были в псориазе, пятна прямо белые. Mm. Люди считают, что это болезнь неизлечимая. Вот я у Валеры вижу сейчас никаких знаков нету. Есть сейчас признаки? Нету. Нет, Даже чел. покажи, а? шрам исчез. Да, да, там еще был такой момент, у меня вот здесь был, я прошу извинения, здесь был очень глубокий, как палец, толщиной шрам. Mm -hmm. То есть я время, дрель нечаянно сверлом толкнули меня в руку, я вот так провел. Угу. Вот то шрам и когда я про, пропил э, ту программу которую мне врач оставил из этих бадов то исчез цыряс и шрам даже даже следа вот нету нигде чисто вообще. следа нету, а шрама. нету чисто а вообще был вот как рубец такой шрам а вообще нету, нету чисто смотри, нету вообще а был вот тут шрам да. Да. то есть настолько ребята, это все работает ребята вот работает работает вот, а, вот, суть вот, в том что, что должен быть грамотный человек подбирать эти БАДы, что конкретно пить, программы для этого существуют. Не просто безумно пить БАДы, они сами по себе, может быть, не, отдельно ничего не внести, или не быть не, такими, они да, дают для да, а такой, такой явный результат. Да, они, не естественно, вот, будут... На... А когда правильно собраны, подобраны, там что вместе надо пропить, это должен знаешь человек, составить программу. Они существуют программы, И тогда это работает. Ну, то есть, нету панацеи, взял, выпил таблетку и все, прошло. Да, такого нет. Это программа. Что значит программа? Что в ней уходит? Что вообще? Программа там поэтапно. Допустим, у нас первый этап, вот как я помню, это подготовка. То есть, коралловые кальций, вот вода, мы пропивали две недели. Мы подготавливались, угу. да, потом у нас была чистка, мы начали чистить лимфу, печень, то есть прошлись по каждым органам, угу. вот у Валеры, допустим, как определили, что у него псориаз от, от почек, угу. в общем-то, была большая проблема с почками до этого момента. То есть сделали какую диагностику? Диагностику, да, по крови. По крови сделали диагностику и сказали, вот Марина сказала, что проблема вся идет от почек. А mm -hmm. это действительно так было, потому что у Валеры были страшные проблемы боли с почками. У него такие приступы были. Он тогда выпивал в день пачку кофетина. Mm -hmm. вот. И мы, ну, я как-то переживала, конечно, потому что он, это самое... Умирал просто Кстати, был. а сейчас таблетки? как? Сейчас таблетки нет. Мы, мы 20 не пьем. лет, по крайней мере точно 20 лет, мы вообще медицины не пользуемся. Год. Только вот Это 30... вы начали, значит, давно очень, да? 2000, да, в 2000 году. 34, и вот в 2000 году мы вот практически... Мы, мы являемся активными потребителями. Mm -hmm. Ну а вот теперь вы можете сюда зайти на сайт и посмотреть в разделе программы. Какие существуют программы от тех болезней, которые вы считали неизлечимыми Ну или связаться с людьми, контакты, тоже вы найдете в разделе контакты И спросить, что нужно сделать, если вы вдруг столкнулись с проблемой, которая считается нерешаемой Поверьте, все проблемы решаемы до тех пор, пока вы не убедились в обратном А я желаю вам здоровья Здоровья от слова здраво, мысли в том числе так что пробуйте и будьте здоровы. С вами был Александр волин.